день, дорогие друзья. Христос – это радость. Мир без Христа мрачен. Мир без Христа пуст. Мир без Христа не имеет смысла и жизни. Но какой может быть в жизни смысл, если ты ежеминутно приближаешься к своей старости и к смерти. Смысл для тебя в этой жизни, если ты исчезнешь из этого мира навсегда, смысла нету. Кто-то может тишить себя мыслью. Что он оставит что-то своим детям следующим поколениям смешно но ведь они тоже исчезнут кто-то скажет но ну, человечество будет жить но будет ли оно жить и сколько будет жить это никому неизвестно Возможно, что именно вот такие люди, которые думают, что они знают, что делают и приведут к исчезновению человечества. Или еще хуже, к какому-нибудь уродливому перерождению человечества во что-то страшное и ужасное. Нет, никакого смысла в жизни, похоже, нет. Кроме как удовлетворять по возможности своим желаниям, похотям, а потом исчезнуть, пропасть навсегда. Этому учит атеизм – лютейший враг всего человечества. И чем дальше от Бога, тем больше мрака и пустоты и отчаяния ведь все для нас исчезнет навсегда. Вы только представьте, вы никогда больше не увидите ни неба, ни солнца, ни близких, ни родных. А для чего тогда нам это все было дано? Но самое страшное, что без Христа душа обречена на вечные мучения. Только представьте себе на вечные мучения, которые бесконечны. И которые никогда, никогда, и еще раз подчеркну, никогда не закончатся, им не будет конца никогда. Но мало того, эти люди, еще и детей своих, тащат в то же место. А почему будут мучения бесконечны? Да потому что душа сотворена бессмертной. Умрет только материальная телесная оболочка. Телесная оболочка души. Каждое тело в свое время обратится в прах а заключенная в ней душа освободится к следующей жизни. И если она в этой жизни не познала смысла своей жизни, в той жизни она будет чужой, неприспособленной. Ведь это так понятно, что каждый человек – это не просто ходячее тело, а то, что в каждом теле живет или доброе, или злое, строитель жизни, или ее разрушитель, подонок, или благородная душа, не от тела зависит, не тело представляет собой человека, а то, что живет в этом теле. То, что душа бессмертна, об этом человечество знало еще от сотворения мира. Мы об этом читаем преданиях всех народов мира. А в 1975 году прошлого ветка это доказал Раймонд Молди, великий американский философ, психолог и врач. Он опубликовал свои исследования в широко известной книге, доступной сегодня каждому человеку, кто желает ее найти. Она называется «Жизнь после смерти». Эта книга – бестселлер. Тиражом около 13 миллионов экземпляров была переведена на десятки иностранных языков всего мира. И это не пустые слова, это великое научное открытие, гораздо более важное, чем всемирный закон тяготения Иосака Ньютона, который изучается досконально в школе, котором все знают. Открытие Рэймонда Моуди основано на научных исследованиях, подтвержденных, и в последующие годы. Это открытие основано на фактах, в отличие от теории Дарвина, основанной на одних, так сказать, предположениях и те, которые за 150 лет не подтвердились. Число людей, которых обследовали, вернувшихся к жизни после клинической смерти, на 2000 год достигло примерно 30 миллионов. Представьте, 30 миллионов человек и проводились по этому поводу исследования. И абсолютное большинство людей, вернувшихся с того света, можно сказать, они сообщили... О том, что они находились в мире, который чем-то и похож и, не похож, и не похож на наш этот мир, но это другой мир, что смерти не было. Некоторые из них рассказывали даже о том, что не могли видеть в, это, в этом мире, потому что они были мертвы на тот момент. Жизнь после смерти существует так заявляют врачи и психиатры, которые находятся на переднем крае науки, которые провели годы исследований, исследуя этот феномен возвращения человека к жизни после клинической смерти. Вот, например, профессор Кеннет Ринг из университета какой же американский город Кентуки, Кентуки, по-моему, да, основатель направления исследования феномена околосмертных состояний заявляет также, новейшие методы оживления в наше время вернули множество людей из около посмертного состояния. Жизнь после смерти существует. Значит, Христос был прав. Жизнь и наука доказывает, что Он был прав. И Он говорит, верующие уже перешли от смерти в жизнь, а не верующие уже осуждены. Подумайте нам над этим очень хорошо. Мир... Без Христа мрачен. Христос ⁇ это любовь. Это Господь. Он, он пришел на эту землю и отдал за людей свою жизнь. Мир без Христа пуст. Мир без Христа не имеет смысла и продолжение жизни, ибо без Господа и Бога Иисуса Христа человек в этом мире одинок, он слеп, он не знает, куда и он идет, он ничтожен, потому что ничего не может в этом мире, он как пылинка. К тому же человек без Бога навлекает на себя горы разных неприятностей. И самое страшное из которых – это остаться на на вечные мучения в аду. Если кто-то не желает в это верить, он, я думаю, у него будет стопроцентная возможность проверить это на собственном опыте. И мне остается пожелать такому человеку только удачи. А я лучше останусь с Господом Богом Иисусом Христом. Пусть я его не вижу в этой жизни своими материальными глазами, но я чувствую его собственной душой. Он приносит душе радость и уверенность в будущем, и я чувствую это в собственной жизни. Псалом 15 написано последнее предложение. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей во век. Сколько мудрости, сколько жизни заключено в этих строчках. Нет, Господь не оставляет, не избавляет нас от трудностей, испытаний, но Он помогает их преодолеть каждому человеку. С Богом человечество избегает смертельных ловушек и опасностей. Как говорится в первом псалме, «Блажен муж». И же не едя на совет нечестивых, И на пути грешных не ста, И на собрании губителей не седи, Но в законе Господне воле в законе поучится он день и ночь. И будет яко древо Насажденное происходящих вод, и же плод даст во время свое, И лист его не отпадет, И вся или кащи творит, успеет. Христос придает нам силы каждый день. Он наполняет нашу жизнь смыслом. Христос нас не бросит, он обещает. Не оставлю, не покину. Исайя, глава 40, говорит, он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, и полетят и не устанут, пойдут и не утомятся. Господь, когда человек обращается к Нему всегда, подкрепляет и ободряет человека на его жизненном пути. Э. Евангелие от Луки говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». И в заключении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 то сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанут, восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного я просил у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать, Красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Свои в день бедствия, Скрыл бы меня в потаённом месте, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя Над врагами моими, окружающими меня. И я принес бы его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю помилами и внем мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего и отринь в гневе.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 Ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что вижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, ужайся, да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Если вы досмотрели это видео до конца, не забудьте поставить лайк и по возможности напишите абсолютно любой комментарий. Это не так сложно, ибо так и только так мы можем продвигать подобные видео и приближать к себе Царство Божие в которой есть радость, будущее и смысл каждого человека. И если бы хотя бы каждый из нас будет хоть что-то делать для Господа, хотя бы малую песчинку, мир вокруг будет меняться к лучшему. А на сегодня все. До новых встреч. Желаю всем всего самого доброго.